И так, как я уже вспоминал, однажды я пообщался с одним братом, который много лет с женой служили как общие пионеры. И хотя мы в этот вечер ничего не пили, разговор получился, как говорят, по душам. Он вылил мне все свое разочарование от всей своей жизни, про те возможности, которые он спустил. На старости лет он сам без детей, что у него нет настоящих друзей и что он должен по вечерам работать, убирая офисы, так как денег не хватает. И все это несмотря на годы, тяжелые годы служения. Этот разговор очень сильно на меня повлиял. До этого я даже думать не хотел про детей. В новом мире все будет. Хотя жена не раз поднимала этот вопрос. Но и в разговорах, и на встречах, собраниях, и в публикациях прослеживалась мысль, что не время иметь детей, нужно служить. А тут я в результате этого разговора представил свою старость. Родители у нас умерли давно. Материальное положение вроде неплохое, но одиночество, очень сильное одиночество. Я начал буквально чувствовать его как запах, как запах плесени, который медленно, но уверенно наполняет все вокруг. И я почувствовал, что со временем она полностью поглотит нас. И реально стало даже страшно. Но в таком состоянии я был недолго, как иногда нужно мало времени, чтобы все изменилось. За буквально 30 минут, пока я ехал домой, мое мировоззрение перевернулось. Я рассказал жене, что хочу, чтобы мы завели ребеночка, и она с радостью согласилась. Рождение. Это был крутой поворот в жизни. И именно с рождением дочери началось мое прозрение от тумана учений организации. Пока ты лично сам с чем-то не сталкиваешься, то ты думаешь, что все будет так или так, но когда происходит определенное событие, и тебе приходится принимать собственные решение, то прошлое убеждение иногда рассыпаются в пух и прах. И так случилось и у нас. У жены должно было быть кесарево сечение. На самом деле очень опасная операция, которая может привести к кровопотере и даже смерти. Ну и конечно, как нас учили, мы поговорили с врачом о переливании крови. Он не имел ничего против, так как свидетели часто к нему обращались, но объяснил нам простую вещь, что при такой операции он не может предвидеть последствия, что в районе разреза проходит очень много кровеносных сосудов и кровопотеря может быть резкой и очень быстрой. У него не будет времени на принятие каких-либо особых мер, и он будет делать все, чтобы спасти жизнь. Из его слов мы поняли, что он понимает и уважает нашу позицию, Наши убеждения, но будет делать свою работу. Я решил позвонить брату из комитета по связи с больницами. Никогда раньше не сотрудничал по таким вопросам. Я думал, что получу список рекомендаций, как подготовиться, может что-то нужно купить на этот экстренный случай. Представлял, как меня подготовить, все как в публикациях, что я получу полную поддержку в этом вопросе. Брат, кстати, который возглавлял комитет в нашем городе, сантехник по профессии но думаю ничего их же обучают на курсах у них есть инструкции взял я ручку бумагу звоню коротко рассказал нашу ситуацию и на удивление получил короткий ответ ничего готовить не нужно все теперь есть в аптеках я даже переспросил правильно я понял да да подтвердил он и на этом разговор был окончен я конечно был в легком шоке чего-чего, а такого ответа я не ожидал. В чем был совет? Где поддержка? Да и вообще зачем этот комитет? Когда мы поехали уже на операцию, у нас была твердая уверенность, что мы сами одни, и мы договорились, что даже если будет переливание, мы никому ничего не будем говорить. Но все прошло хорошо и быстро. 40 минут, и вот я папа. И теперь я отвечаю не только за себя, но и за этот маленький комочек жизни, который подарил нам Бог. А теперь, собственно, тема. Дети – выбор без выбора. На собраниях мы часто слышим, что свидетели Иеговы – правдивая религия, так как свидетелями стоят осознанно и не крестят в младенчестве. Действительно ли это так? Может ли ребенок, который растет в семье свидетелей, не стать свидетелем? Теоретически – да. А практически – давайте поразмышляем. Все мы помним сказку про Маугли. Как раз она и дает ответ на этот вопрос. Сегодня также известны случаи, когда животные усыновляли человеческих детей. И когда таких детей со временем находили, то какими они были? Они полностью, насколько могли, перенимали поведение животных, бегали на руках и ногах, рычали и издавали соответствующие звуки. И это простой и понятный ответ. Дети, которые выросли в среде свидетелей Иеговы, не имеют выбора. Они уже с самого раннего детства ведут жизнь как свидетели. Их берут на собрание, где они должны сидеть, на стульчике и еще не мешать другим. И тут к воспитанию вашего ребенка приобщается вся стая. Да, именно все члены собрания считают, что имеют своей обязанностью и имеют такое право давать вам советы, что и как должен делать ваш ребенок срабатывает коллективный эгрегор. Как сидеть, где сидеть, пить или не пить, что и когда кушать на собрании, какие игрушки допустимы и что нельзя делать и так далее. И я как отец начинаю чувствовать давление на себя, на жену и на ребенка в том, что и как делать. Но учитывая темперамент ребенка, советы не могут быть из наших журналов, так как это не пособие по воспитанию детей. Но кого это интересует? Всегда нужно сказать, в наших публикациях давался такой прекрасный совет. Лично мы испытали такое давление не очень сильно. Дочка была спокойная, мы умели ответить, а также я был старейшиной. Все это помогало нам до некоторой степени делать, как нам удобно. Например, мы брали маленькое покрывало и садили дочку с игрушками на этот коврик. Брали ей пить и печенье. Они с подружкой тихонько игрались, кушали и никому не мешали. Некоторых, конечно, это сильно раздражало, но мы не обращали внимания. Кроме собраний, куда еще дети должны ходить? И именно, в служение, пешком, на коляске, на руках. Попробуйте этого не делать и, несомненно, получите совет от каждого, что это обязательно, вся стая будет вам про это напоминать. И мы так делали. Пока дочка была маленькая и лежала в коляске, но время бежит и вот и наша дочь уже побежала своими ножками и уже умеет говорить и однажды она выдает такую фразу мама я не хочу раздавать рекламки я хочу на качели да а когда дети святили Иеговы ходят на качели велосипеды играть со сверстниками лепить снежную бабу или кидаться снежками в большинстве случаев никогда или очень редко в нынешнем темпе жизни когда у родителей всего так много, а еще и духовные дела, на детство нет времени. Помню, у нас в собрании даже речь была брата, который говорил, что сейчас не время для детства, а время для проповеди. И это самое важное. Это было правдой, грустной правдой, что у детей свидетелей детство проходит в Божьих делах, а не в детских. Но мы так не делали. Мы разделили служения и прогулки и последнему начали уделять больше времени. Время идет, и пора идти в садик. Так как нет садиков только для свидетелей, то все идут, как говорится, в мирские садики. И я тут специально делаю на этом ударение. Мы отправляем своего ребенка на первую битву с этим миром. Да, именно битва с миром сатаны. Отправляя ребенка в садик, мы должны подготовить его отстаивать убеждения, свидетелей иеговы. Не есть конфеты с дня рождения, не петь гимн, не молиться Богу, Христу или Марии, не водить хороводы, не учить определенные стишки и так далее. Но давайте на минутку остановимся. Есть ли у нашего ребенка уже убеждение, что это все неправильно? Он разве уже свидетель Львовы, что должен так делать? Конечно, у ребенка 3-4-5 лет нет таких убеждений, и он не свидетель. А все это он должен делать ради нашего страха перед людьми. Именно ради нашего страха перед людьми. И снова стая будет нас контролировать, спрашивать, а как у вас прошел Новый год в садике? А что вы делаете на Рождество? А еще, если нам повезло, в кавычках сказать, в нашей и нашей группе есть другие свидетели Иеговы, то и вопросов давать не будут, а сразу все члены стаи будут обучать нас, ругать нас, стыдить нас за поступки наших детей. А могут иногда и лишить преимуществ. Да, именно так наш ребенок становится заложником, и у него уже больше нет выбора, как ему поступать. Теперь в обиход входит простое словосочетание «ты должен», «ты должен так делать», это нравится Иегове. То как вы скажете, есть у детей выбор? Но садик – это цветочки, ягодки будут в школе. Еще не было коронавируса, а мы уже думали о том, как бы не пойти в традиционную школу чтобы наша дочь избежала всех тех травм, которые дети свидетелей получают в школе. Многие родители даже не думают, как трудно детям в школе, где кроме давления Бога сверху, родителей за спиной, появляются одноклассники и сверстники, которые клюют наших детей, как белых ворон. Одна сестра, когда узнала, что мы ищем альтернативную школу, сказала, «Как вы так можете? А где ваш ребенок будет тренироваться отстаивать свои убеждения?» Представляете, ребенок в 7 лет имеет свои религиозные убеждения. Да, наши дети просто попадают между молотом и наковальней, где, с одной стороны, мы со знаменем, наказывающие Бога, а с другой враждебный мир. Выбора на самом деле нет. Двое взрослых, которые рассказывали мне о своем детстве, вели двойную или тройную жизнь, играли роли перед родителями, учениками, учителями, врали и выкручивались как могли. И так сегодня живут многие дети свители Иеговы. Они должны быть как Маугли, им нельзя быть нормальными. К чему это приводит, расскажут психологи. Одно могу точно сказать. В период формирования личности такое давление просто разрушительное. И тут в дело активно включается снова коллективный разум. Все члены собрания считают своим долгом побуждать наших детей к присоединению в собрании или крещении. И хотя действительно свидетели Иеговы не крестят новорожденных, но допускают и поощряют крещение в 9 или даже моложе. Разве может ребенок устоять перед таким праздником? Если его поддерживают родители и не разрешают креститься до совершеннолетия, то да, но таких очень мало. Итак, до совершеннолетия большинство детей свидетелей принимают крещение. Скажите честно, это действительно их осознан взрослый выбор? Если да, тогда им можно делать и другие взрослые шаги, например, жениться, рожать детей, водить автомобиль или нет, как думаете? Хочется обратиться к действующим свидетелям. Любите своих детей, они ваша награда, как говорит Библия. Не требуйте от них того, что не по их возрасту. Обеспечьте им свою любовь и защиту, а они, когда вырастут, примут свое решение, кому, когда и как служить. Это будет тогда их выбор.